Целебные силы природы – воздух. Масочный режим последних месяцев наглядно показал, какое значение для каждого из нас играет воздух. Недостаток кислорода в организме может вызвать гипоксию, причем как отдельных органов, так и организма в целом, а дальше активизировать хронические заболевания. Оно вам надо? Вот вам небольшой тест. Проверьте себя, на сколько секунд вы можете задержать дыхание. Сделайте вдох, задержите дыхание и выдохните только тогда, когда уже не можете не дышать. Теперь сделайте выдох, задержите дыхание и держите столько, пока вы почувствуете, что вам нужен новый глоток воздуха. Давайте посмотрим, как воздушная среда влияет на человека и какое значение имеет. С точки зрения физиологии и жизненных процессов, без воздуха человек может прожить от 3 до 5 минут. Дыхание и дыхательное упражнение это улучшение обменных процессов, восстановление и поддержание кислотно-щелочного баланса организма. Профилактика респираторных заболеваний, что особенно актуально при COVID-19. Повышение тонуса нервной системы и стрессоустойчивости. Именно поэтому упражнения и прогулки на свежем воздухе так необходимы. С точки зрения энергетики, стихия воздуха олицетворяет мысль, мышление, новое знание, наполняет живительной энергией – восполняет дефицит необходимых знаний, наделяет способностью анализировать. А теперь проверьте результат теста. Нормой является задержка на выдохе 40 секунд, задержка на вдохе 50 секунд. Эти показатели можно улучшить, если тренироваться, конечно. Включите дыхательные упражнения в ваш распорядок дня. Комплекс из трех упражнений вы найдете на моем канале. Ссылка под этим видео. А еще дыхательные упражнения – это составная часть онлайн занятий «Активпро.н» группы в Инстаграме. Пробное занятие бесплатно. Присоединяйтесь, попробуйте, дышите вместе с нами и будьте здоровы!